Автошкола КАМА. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36-4 семерки. Сборная Пушкинского лице. Лицея номер 78. Если мы не пройдем сегодня в финал, я очень расстроюсь. Вообще мы, девушки, любим загоняться по всяким пустякам. Итак, давайте представим, что было бы, если парни загонялись так же, как и мы. Рассмотрим на примере обычной семьи, состоящей из школьника, студента и главы семейства, отца. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. У меня двадцать пар носков и ни одного парного. Не успел на машину букву «Ш» купить. Не могу на ходу высмаркиваться. Я жижу твои потерял. Я не знаю, чем отличаются плоскогубцы от пассатижей. Почему я раньше не купил биткоины? Что такое биткоины? Хочу руки-базуки. Я таксистом устроился. Так, на первое время. Уже 10 лет работаю. Девушка не звонит, потому что ее нету. Я работаю промоутером. Я работаю аниматором. Мои дети неудачники. Не впускают в клуб. Трачу все деньги в клубе. У меня только анонимные клубы. Хочу закончить школу и побыстрее поступить в институт. Хочу закончить институт и пойти на работу. Хочу в школу. Училка дура, ничего не понимает. Покупаю печенье только по акции. Папа надоелся своим невкусным печеньем. Взял квартиру в ипотеку. Живу в однушке. Нет своей комнаты. Не могу выбрать нормальную меховую шапку. Батя хочет купить мне меховую шапку. Мой сын в 20 лет еще не целовался. В этом нет ничего постыдного. Ха-ха, лох. Каждое лето отдыхаю в Солилецке. Каждое лето отдыхаю в Солилецке. Батя на родительское собрание вчера ходил, мне капец. Я не ходил на родительское собрание, мне от мамы капец. Хочу быть кавказцем. Хочу быть сыном маминой подруги. Хочу быть с маминой подругой. Папа думает, что я тупой. Папа думает, что я тупой. Почему я думаю, что все вокруг тупые? И как вы поняли, мужчины тоже загоняются. Но они этого не показывают. Мы, Мы еще и стеснительные. Команда Пушкинского лицея, не загоняйтесь. Это сотрясает, это долбил Это будто вот вам на голову сбросили бомбу Это бьет прямо в цель